Пока у нас штиль, мы решили маленько Гену и подремонтировать, потому что потом ветер начнется и будет затруднительно это сделать. Вот сейчас ее снимем. Вот такая вот веревочка здесь, чтобы у нас фал Гену вверх не улетел. Вот мы ее привязываем это все к бушприту. Вот. Теперь никуда не денется. Дрифуем под одним гротом. Туда дрифуем непонятно. Надеюсь, что хотя бы не на север. Вокруг хмуро бродят тучи. Есть проблема, на самом деле вот в чем. то есть паруса уже не новые. Вот, вот защитная ткань, которая от рутофиолета предохраняет парус от свернувшегося вот она отрывается, уже нитки рвутся от солнца, и приходится перешивать. Но ну, вот мы сейчас заднюю шкатурину у паруса решили прострочить заново. Благо техника позволяет, машинка у нас швейная, чудесная, специально для ремонта парусов. Так что наслаждаемся процессом. Машинка Sailrite, на которой можно шить паруса и тенты, появилась у нас на Леди Мэри еще на Канарских островах. Да, я увидел объявление о продаже и позвонил. Владелец был где-то в отъезде и чтобы ценный груз не перехватили, я пошел и сорвал у со всех столбов это объявление. Игулки кусок где? что ну я там похлебка борщ готовлю и при Она поместилась парусом, сдёрнули её. А машинка досталась папе за 500 евро. Они с другом одним сразу стали на ней деншить. Двое мужчин на машинке! С тех пор наш верный друг, мотошвея, уже сто раз окупилась. В одном только этом переходе, как выяснилось по итогу, паруса пришлось зашивать шесть раз. А седьмая глобальная прострочка состоялась уже на огненной земле. Посадил дед репку. Выросла репка, большая, большая. Стал дед репку из земли тянуть. Тянет, потянет, потянет, вытянуть не может. Позвал дед дочку. Дедка за репку. Дочка за, за репку тоже. Тянут, потянут. Вытянуть не могут. Позвала дочка маму. Мама взялась снимать и никому не помогает. Молодец, мама, умница. Мама идет самым энергоемким путем. Пару с залатом и готов к поднятию. Сейчас придет наш бравый кэп. Мы прицепим верхний угол вот сюда вот к этой штуке. И она поползет наверх, влекомая фалом. Вон туда. А пока жара и стиль абсолютный. Вот он бравый кэп идет. Какую-то банку несет за маской. Что в банке? каша О, кушать будем. Ура! Все, ребята, пока мы кушать. За меню на сегодня Кашек кэп принес. Ой, ням ням ням нормальная смазочка. Упражнение на внимательность. Хочешь? Нет. Ну, все. Сегодня. Сегодня завтрак закончен. Оставим пару штук. Мам, он поел, пошли чай пить. Чтоб случайно карабин не открылся, ну вот так вот изолентой. Законтрим. О, все. Надежное соединение. Еще. Еще. Стоп. Обратно. Еще. Еще, стоп. Заклепито. Делаем ставки, господа, сколько протянет самый большой парус. Пока родители с сестрой возились с парусом, я приготовила похлевку на всю семью. А между тем Леди Мэри тихонько перебежала из двадцатых широт в 30 и подходит к району островов-призраков Южного Тихого океана. Пять островов-призраков лежат в квадрате от 32-й до 37-й южной широты и от 153-го меридиана до 136-го меридиана в западном полушарии. морту ветра. Я надумала, Подходим к лифу так называемому фантомному. Риф называется Вачусец. Собственно, пока не видим. Радар включен, глаза включены, прибор для измерения глубины. Ничего не выдает наличие рифа. Вот так. Все острова-призраки были открыты от 200 до 60 лет назад. Но экспедиции второй половины 20 века не нашли в этих пустынных местах ни намека на земную твердь или следов ее недавнего погружения под воду. За это мифические острова и получили название «Фантом Ривз» – «Острова-призраки». Че сидишь, кого ждешь? Смотрю, не врежемся в банку. Какую банку? Консервную? Да, в консервную банку. Не уедем или нет. Вот надо смотреть, есть там волны или нет, там где мельче. Должны быть другие волны. Поэтому я смотрю, где они. Это навигационный айпад с картой. По цифрой 9 большим кругом обозначен риф-призрак, который называется Вачусет. Вот в этой красной точке, в кружочке, заключенном в квадрат, указаны координаты в Википедии. А на морской карте он указан вот таким вот широким способом. На всякий случай, коль скоро координаты не уточнены, непонятно, есть этот риф призрак или нет, чтобы просто моряки держались здесь осторожно. А вот эта вот линия черная бегает. Наш путь куда мы плывем, Леди Мэри. Вот это проложенный красный маршрут. А сама Леди Мэри сейчас вот здесь в этой точке. Идем по так называемому обозначенному рифу Призрак. 32 градуса 19 минут южной широты, 151 градус 8 минут западной долготы. Капитаны матрос бедят. Включен радар, который показывает только волны. Один, Глубинометр ничего не показывает глубины, которые он не может охватить взглядом своим. Наша экспедиция по уничтожению бионфайта на карте Юга Тихого океана. Мы дошли до первой точки рифа Ватчусен которые нашли потом, в прошлом веке и сказали о том, что это скорее не риф, возвышающийся над водой, а банка, глубина приблизительно около 9 метров. И вот на протяжении последнего часа мы во все глаза смотрим в море, смотрим на глубинометр, на другие приборы и на то, какой характер имеют волны. Пока обрушиваешься волн, характерных для мелководья мы не видим. Также не видим ничего вокруг, что говорило бы об изменении характера дна или еще чего-то. То, То есть вокруг открытое море, темная вода. Ну, волны сегодня погода шепчет. В общем, скорее всего, рифовое чувство мы не подтвердим на данной широте и долготе. Дэдди практически вышла, ну еще не вышла, но скоро выйдет за границу условно обозначенного условного рифа. Вот этот диаметр круга это 5 морских миль. Да? Угу. И мы прошли его практически по центру, практически весь диаметр, но рифа Вачусов не обнаружили. Не обнаружили, подтверждаю Не обнаружили, подтверждаю С мы были уверены, что хотя бы риф Мария Тереза существует, ведь он значился на всех картах. Но когда интернет выдает информацию о том, что Заветного острова из детской мечты не найдено, остается только одно проверять лично. Тем более, что мы ведь все равно уже идем к Борн. Мы отправились искать остров Мария Тереза.